Эйгон Таргариен был прославленным воином и величайшим завоевателем, однако самые великие его достижения многие относят к мирному времени. Железный трон, согласно пословице, ковался в крови и пламени, но стал седалищем правосудия, как только остыл. Всем доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Максим, это канал MaxEffect, добро пожаловать в Crusader Kings 2 с модом на игру престолов! Эйгон, завоеватель, его сестрички и жены, естественно и семь королевств объединенные в одно а, под властью Железного Трона я не случайно выбрал именно такое вступление потому что хоть мы и так амбициозно заявляем что хотим завоевать весь мир но нужно кое-что уяснить прежде чем Отправиться на новые завоевания нужно навести порядок в Эстерос. Потому что Эстерос — огромная цивилизация на этой планете. И нужно как-то ее сделать так, чтобы она, в общем, не развалилась сразу же после того, как мы полетели на своих драконах завоевывать, например, Эссос или что-нибудь еще. Вот. Одна из насущных проблем это, естественно, нанять всю королевскую гвардию. Вот, мне сразу же тут, как только я включил запись, мне сразу же выпал ивент. <coughs> а, давайте, приведите ко мне самых лучших и доблестных рыцарей королевства. Так, кого мы можем выбрать? В принципе, в королевской гвардии у нас уже есть благородный человек. А, кто там у нас? Я что-то не помню. А, кто у нас лорд-командующий? Грегор Гуд. Да, Грегор Гуд. Нужно выбрать кого-то из них, кто бы мог нам служить. Вот, а сир Гриффит Гуд, тоже, тоже из дома Гудов. Что-то они там, знаете ли, у них очень много сильных воинов в этом доме. Нужно на них, к ним присмотреться. У него 110 лично боевой навык, ему 20 лет, он очень молодой. В принципе, он, скорее всего, сог согласится стать рыцарем Королевской Гвардии. Хорошо, отлично. Он преклонил колено. Ваша светлость, произносит он, нет большей чести, чем служба в королевской гвардии. Так, отлично. Он стал королевским гвардейцем. Как вы помните, королевских гвардейцев должно быть семь. Э -э да? Да. У него почему-то здесь в королевской гвардии какие-то непонятные люди обитают. Откуда они здесь взялись? Но, ну, скорее всего, они пропадут и останется только 7 королевских гвардейцев. Итак, еще кое-что нам нужно сделать, еще кое-что нам нужно сделать, чтобы поддержать так называемый драконий мир. Это нужно сделать всех вассалов лояльными. Давайте посмотрим, какие сейчас у нас есть вассалы и как они к нам относятся. Как видите, большинство наших вассалов относятся к нам... Ну, не очень хорошо. Хотя есть такие, которые вот хорошо относятся. Например, Миниса Тали, леди Трезубца, относится к нам хорошо. Потому что мы ей дали это королевство. И она как бы нам лояльна. Так, Верховный Септон как бы ничего не имеет против нас. Почему, кстати говоря? Он расстроен. Ну, у нас очень много таких... У нас очень много таких черт характера, которые поднимают мнение наших э, вассалов о а нас. Но этого еще недостаточно, и нам как бы нужно немножко э, еще больше улучшить наши отношения. Потому что, когда, например, рано или поздно Эйген Завоеватель умрет, и сын, его сын Эйнис станет правителем Семи Королевств. А как вы помните, что случилось с Эйнисом? Если вы читали книгу, то вы знаете, что случилось с, Эйни, с Эйнисом Тар, э, Таргариеном. И каким правителем он был. Вот. Лорд Марик. Крепость Далтон. Почему-то к нам относится плохо. Почему? А, покоренный. Покоренный. иностранные религии. Слушай, дружище, может быть ты обратишься в нашу веру? Просто вдруг получится. Так, мой мастер над оружием нашла человека с хорошими военными навыками. Его зовут Ронал. И он хочет быть моим полководцем. Отлично, хорошо, пускай будет. Так, этот дружище, он отказался. Отказался от твоего мутительного требования, мы потеряем престиж. Ладно, больше не будем так делать. Знаете, вообще по канону Таргарины не обращали в Вестерос свою веру. Они, наоборот, приняли свою, э, их веру. Приняли Семи Божие. Но я решил оставить Валерийскую религию, потому что она дает нам очень хорошие бонусы. Так, лорды королевства уже начали прибывать в город Королевская Гавань для торжественной церемонии. Им был предложен кровь, хлеб и красная с простора, как почетным гостям. Но до самого дня коронации будет один грандиозный пир. Смотрите сразу, сколько к нам прибыло людей. Хорошо, мы рады их принять у себя при дворе. В общем, пускай у вас вассалов остается их прежняя, прежняя религия, мы не будем их обращать. Если они сами захотят... Если, или, например, выпадет такой ивент, который сделает их в нашу религию, то тогда будет хорошо, а так нет. Я так ничего не буду делать. Лорд Первин Редвин использовал посещение праздника в городе Королевская Гавань, чтобы представить ходатайство о правосудии при дворе. Тем прошением он утверждает, что рейдеры, которыми командовал лорд Амброу Амброд Харлоу, совершали набеги и грабили его земли. И теперь он требует просто возмещение за эти грабежи. Так, ну я так понимаю, лорд, так, лорд Эйгон по канону вершил везде королевское правосудие. Так же и мы будем сделать, делать сейчас здесь. Лорд Амброд Харлоу. А железнодорожденные мне не нравятся, потому что они постоянно здесь докучают нам своими набегами. Поэтому я считаю, что лорда Амброда нужно арестовать. Итак, он теперь в темнице и ожидает своей участи. Так, что же мы сделаем? Что же с ним можно сделать? Его нельзя отправить в ночной дозор. Нужно... Для этого нужно, чтобы он прошел через суд. Хорошо, давайте так и сделаем. Так. Хорошо. А, да, вспомнил, что я хотел сделать. Я хотел назначить совет. В совете у нас не хватает очень многих. Вот, Харон Черный хочет быть э в совете. Но Лорен Ланнистер хочет больше. Его можно назначить как Десницу Короля. Вот, Лорен Ланнистер, пускай будет Десницей Короля. И нужно послать ему подарок, чтобы он к нам нормально относился. Все, он теперь лояльный будет, скорее всего, но посмотрим. Так, дальше. М -м, Мастер над законами. Мастер над законами хочет быть э, Верховный Септон Рейни, прости, но ты больше не будешь э, э, Мастером над законами Вместо тебя будет Верховный Септон Кстати говоря А можно ли Верховного Септона Обратить в нашу веру? Давайте сначала ему Пошлем подарок А потом по Попробуем обратить его в нашу веру Но Скорее всего он не получится, потому что он Верховный Септон Он этого не сделает никогда так, эм... ну-ка посмотрим, немножко промотаем время. Лорд Амбрат Харлоу потребовал испытаний поединкам и вызвал своего защитника. А кто будет его защитником? Сейчас узнаем, наверное. Так, мой заключенный ра радуется. Что-то. Он жалуется на темную камеру в подземелье и просит подходящий подходящими. Ладно, проявим милосердие, отдав... отправим его по домашний арест. И судьба улыбается мне, моя жена Дейнис беременна. Как здесь много событий просто. Вот, блин. Я вообще, я, например, переживаю из-за того, что прохождение про Венецию у меня очень затянутое. Ну, здесь, наверное, еще более затянутое будет прохождение, потому что очень много событий происходит. И мне все интересно, я хочу читать и подробно все изучать. Чего? Серьезно? «Ваша светлость, я подчинюсь вашей воле и перейду в валерийской религии. Впредь считайте меня истинным верующим и верным знаменосцем». Писано перед Зором Владыки Верховный Септон. Мы потеряем 400 престижа. Так он не сменил веру. Он не сменил веру. Вы меня обманули, он не сменил веру. Я только престиж потерял и все. Он не перешел в эту валерийскую религию. Ну, ясно, что он глава церкви, и он не может в другую религию перейти. Короче, это было глупо. Так, ладно, мы назначаем еще одного рыцаря королевской гвардии. И это будет. Э вот кто-то из них. Либо Ричард Руд, либо Принц Лорион. Э, Сутеса. А вообще, очень благородно будет назначить. Э кого-то из Великих Домов, то есть Ланнистера. Ну-ка, он должен согласиться. Да, он согласился, отлично. Теперь у Ланнистеров на одного льва меньше стало, потому что после того, как он стал рыцарем Королевской Гвардии, он больше не сможет унаследовать а, титулы и земли. Знаете, мне не до... я недавно раздумывал, и мне пришла в голову такая мысль. Почему бы нам с вами а, не решить... Вот этот вот баг, то, что Ланнистеры почему-то имеют родословную Таргариенов, тем, что просто уничтожить всех Ланнистеров и и все. М -м? В принципе, неплохой неплохая мысль. Если Ланнистеры будут нам сопротивляться, будут нам мешать палки в колеса ставить, то мы знаем, что с ними сделать. Правильно? Правильно. Так, все. Э -э Принц Лорион Ла Ланнистер теперь служит в Королевской Гвардии. Исключен из наследования Ланнистера. Так, стражи притащили Амбард Харлоу из его камеры и бросили его к вашим ногам. Я требую справедливости, проговорил он. По праворождении крови я требую испытания поединкам Лодос будет моим защитником. Лодос. Лодос. 90 личных боевых навыков. Он хочет приручить дракона. Сразиска с настоящим драконом. Я сам выйду на поединок. Только посмотрим, посмотрим. Испытание поединкам между Амбро... Харлоу Анб... харлоу и король Эйген готовы к началу. Я должен победить с Лодоса. Так... Двор внимательно смотрит, как вы и Лодос сходитесь в поединке. Вы оцениваете его, выявляя любую слабость, любую щель в его защите, в которой вы могли бы воспользоваться. Он не соответствует моей силе. Лодос ошеломлен. Необычайно сильным ударом направлен по его телу. Он пошатывается, что дает ему возможность нанести удар. Удар! Лодос пытается защитить себя. Лодос ошибается в своей защите. Вы проламываете ее и швыряете его на землю. Он... Лежит у ваших ног, уповая на вашу милость. Все, кончено. Что ж, он сдается. Мы бы могли его убить, но в этом нет смысла. Мы его, поэтому мы его пощадим. Так, Лодос проиграл, вы победили. Победа за мной, мы получаем престиж. А, вы чувствуете триумф, когда Лодос получает град ударов от вашего меча. И заставляя его уступать Боги ясно высказались А значит Амброд Харлоу виновен Что ж Что же мы с ним сделаем Мы можем его казнить Мы можем быть милосердным И отправить его на стену Или гнить в темницу Мы отправим его на стену Кто сейчас Глава твоей династии Он, Его сын стал главой династии ну-ка, он, наверное, нас обижен. Нет, кстати говоря, когда мы отсылаем их на стену, а не казним, тогда они нормально к нам относятся. Потому что, ну, как бы это милосердно. Ой, я чувствую, ночной дозор у нас э, пополнится новыми рекрутами. Итак, церемония коронации. Во имя Бога, я, Эйгон из Дома Таргариен. Первый моего имени перед взором Бога обещаю и торжественно клянусь, что буду защищать и беречь земли всеми возможными средствами при поддержке богов и согласно своим силам и способностям. Сегодня я коронован священнослужителем и официально получил титул Король Андалов, Ройнаров и Первых людей, правитель семи королевств и защитник государства. Это значительно укрепит мое правление. Мы получаем 150 престижа. Король на железном троне. Здесь то же самое написано, поэтому я перечитывать этого не буду. Итак, что ж, теперь мы полноправный владыка на железном троне. И это дает нам... Это дает нам право делать с этими семью королевствами все, что мы хотим. Но мы, естественно, будем приносить только пользу. Моя жена чувствует себя плохо из-за осложнений в период беременности. Возможно, ей лучше отойти на несколько месяцев от общественной жизни и подумать о своем здоровье. Да, советую ей заняться собой. Правильно. Мастер над оружием. Кто же у нас может стать? К счастью, моя жена прислушалась к моему совету и решила провести последние месяцы своей беременности подальше от двора. Ой, как много ивентов. Как же мне... Я даже, ос... Я даже совет не, успею... не успеваю назначить. Столько ивентов. Так. Кого мы еще можем назначить? Сир Ричард Рут. Эм, Сир Гарман Хайтауэр. Или Сир Леонель Хайтауэр. По личным боевым навыкам, самый лучший здесь ты. Поэтому давай назначим тебя. Все, отлично. Вот теперь в Королевской Гвардии. Так. Подождите. Подождите. Я вообще-то занимаюсь своим советом. Мастер над оружием. У нас была весенняя. А может стать Торхен Старк. Но Торхен Старк, он плохо к нам относится. Ха. Вообще, я планировал, что э, что лорд-командующий Королевской Гвардии станет моим мастером над оружием, поэтому я назначаю его. Так, мастер над монетой. Кто же может стать мастером над монетой? Харон. Харон хочет быть. Но, скорее всего, он станет э, мастером над шутунами, потому что он больше подходит... Давайте его назначим мастером над шептунами. Но, блин, у него... Он так плохо к нам относится. Надо бы с ним что-нибудь сделать. Как-то надо улучшить с ним отношения. Или... Или... Нет. Или, может быть, его нужно... Убить? Ладно. Мастер над монетой будет... Пускай лорд Джареми остается, я не хочу никого менять. Так, эм, вот, вот с этим с Хароном Черным нужно что-то решать. Так, придворный врач, великий мейстер Калипер. Пускай он остается. Так, эм, здесь тоже заклинатель бурь, тоже пускай остается. В общем-то и все. Мы разобрались с этим. Но у нас есть еще более очень много разных решений. Я буду все это постепенно делать. Кстати говоря, насчет легитимизации Ориса Бартона. В прошлой серии я спрашивал, что с ним сделать. Точнее, не в прошлой серии, а во второй серии, в позапрошлой серии, получается. И я хочу посмотреть, чем же закончилось голосование. Так, сейчас я посмотрю. Вроде бы большинство голосуют за то, чтобы оставить его Бартоном. Ну ладно, хорошо, я прислушаюсь к вашему совету. Он останется Бартоном, мы не будем его легитимизировать. Пускай у ос... а, пускай он основывает новый, новый дом, новый великий дом. Так. А, также одна из наших главных задач, чтобы укрепиться на железном троне, это завести себе наследников. Вот у нас есть наследник, принц Эйнис. Я очень надеюсь на то, что он ну, покажет себя очень хорошо. И, кстати говоря, титул, титул хранителя не, зна не назначен. Это древняя почетная должность, которая требует назначения. Давайте назначим сначала хранителя юга. Пускай лорд простора будет назначен. Так. Давайте дальше смотреть, кто к нам тут хуже всего относится. Дейл из Лонгворд Ты вообще кто такой? Эм, надо бы тебя отдать под кого-нибудь другого. Э, владение Королевская Гавань. Ну ладно. что это ты мне не нравишься тем, что ты так плохо ко мне относишься. Мож мы можем... В... Мы можем... Мы можем вызвать его на поединок. У нас есть такая возможность? А, нет, у нас должно быть это. Путь жизни должен быть война. У нас сейчас семья, и я не буду это менять. Так, и он ведет еще какой-то заговор. Убить человека по имени Деннис. Вот ты гад. Вот ты гад. я сейчас тебя убью. Все, покушение на жизнь. Эм... Все-все-все присоединяйтесь к моему заговору. Сколько здесь заговорщиков? 26. Офигеть. Офигеть. Так. Роберт хочет убить э, Харлоу. Э, Харона Черного. Я присоединюсь к этому заговору. Хорошо. Так. Э, э, Джареми хочет убить Весеннюю. Ах ты сволочь. Ах ты сволочь. То как ты смеешь вообще Только немедленно прекрати заговор. он еще отказывается у меня да так во-первых уволитесь из совета ты больше не мастер над монетой так дальше саймонд краби и залив м а он хочет убить лорда пятира из дари в принципе, лорд Петир отлично ко мне относится. Ладно, пускай свой заговор делает, я просто не могу его этот заговор прекратить. Дальше, Дейл. Дейл хочет убить Дейнис, нашу, нашу жену. Блин. Надо с ним что-то сделать. Но мы уже плетем э, против него заговор, я надеюсь, он увенчается успехом. Так, далее. Клифферд хочет убить жену. Джейн, леди Джейн. Из Алого озера. Зря, очень зря Так, Боджер хочет убить Кейна Магнера Ну, ладно, пускай Я не понимаю, о чем здесь речь Дэнис хочет убить Меня? Дейнис хочет меня убить? Да как ты смеешь? Что я тебе сделал-то? За что ты хочешь меня убить? И смотрите, как к ней присоединились Вот все, все Лорд Торхен Старк присоединился Лорд Харен Черный Лорд Джендри Лорд Бальман. Так, слушай, Денис, эм, Почему она не при дворе? Она путешествует. Слушай, либо ты немедленно прекращаешь этот заговор, либо ты больше не наша жена. Так, ладно. Ой, чувствую, вообще очень долго мы будем с вами это все проходить, потому что мне так интересно все так подробно разбирать. Так, увы, один рыцарь Королевской Гвардии. Угу. Нам нужно назначить еще одного рыцаря. Пускай это будет... Эм, вот, Сир Гармон Хайтауэр. Вот, он отлично послужит в Королевской Гвардии. Так, Сир Манфорд Хайтаур, отец новоиспеченного белого рыцаря по имени Сир Гарман, смотрел с, гор... с гордостью на то, как новый рыцарь вашей королевской гвардии приносил клятву верности своим мечом. Окей. Так, он благодарен нам за то, что мы приняли его в королевскую гвардию. Кстати, у нас мастер над монетой был уволен. И нам нужно кого-нибудь нового назначить. Вот, Сир Джареми. Посмотрим на тебя, как ты сработаешь со мной, что-то ты мне не нравишься. Так, послать ему подарок. Пусть получше к нам относится. Если нет, то... Его ждет пламя и кровь. Так, далее. И... Дальше идем по интригам. М -м так, Пирс. Лорд Пирс. Хочет убить Марло, Аллен, Адама. Кто все эти люди? Есть ли здесь что-нибудь такое важное для нас, на что бы стоило обратить внимание? Нет. В принципе, мы можем нажать вот эту кнопочку и нажать «Прекращать все заговоры», и наш тайный советник пошлет всем ä, письма. Так, у нас есть какие-то заключенные. Верховная леди Санса, она жена лорда Торхина. Давайте ее отпустим. Так, э вот, выпустите из тюрьмы. Пускай она отправляется к себе домой, на север. Так, дальше. Алара. Алара из масси. Да, ее тоже можно отпустить. В принципе, она нам большой роли для нас не играет. Так, Маргари Уитерс хочет, чтобы... Чтобы Лорд Харрен ушел с поста... Да? Ой, нет-нет-нет. Ой, это вообще нас не касается сейчас. Так, угрозы. Против нас сформировано несколько фракций. Целых три фракции... Лорд Дейл Лонгворс Хорд. Он хочет нас убить. Слушай, дружище, тебе не жить. Все, тебе не жить. Ты, блин, меня очень сильно раз... очень сильно злишь. Так. Лорд Харен Черный хочет ослабить корону. И лорд Лорен к нему присоединяется. Дальше. Сепаратисты во главе с лордом Джаслем. А Ох... Надо что-то вообще решать с этими... Чем-то вообще совсем... Знаете, здесь вот такое дело. А благодаря тому, что мы, скорее всего, будем еще дальше расширяться. На Вестеросе мы не остановимся. Но так как здесь у нас уже очень много тех, кто нас ненавидит, просто презирает и хочет нашей смерти поскорей... Я бы хотел понизить авторитет короны. Это увеличит нас, наш фасальный лимит, который и так уже на пределе. Что позволит нам больше, больше, больше людей принимать в наше государство. Давайте так и сделаем. Сторонники тут все. Никто не против. Все за. Давайте низкий, низкая власть королевства. Естественно И это еще повысит отношение наших вассалов к нам Так, мы можем выбрать наследника для драконий камень Нет, это пока что мы с этим повременем Сначала пускай драк Пускай сначала Эйнис повзрослеет А потом мы уже назначим его принцем драконьего камня Так Нам нужно назначить еще кого-то нового э -э, Попробуем-ка мы посмотреть рыцари из величайших домов Сир Йорик Айронвуд и сил Лионель, Сир Лионель Хайтауэр. Давайте его назначим. Отлично. Так, и мы должны выбрать Хранителя... Хранителя Востока нужно выбрать. Лорд Долины будет назначен. Верховный Лорд Ронал. Он Почему он тоже к нам так плохо относится? Сир Манх... Манфорд Хайтауэр обрадовался, что... Мы приняли его родственника в королевскую гвардию. Ваш дракон Балерион хищный зверь. Он регулярно летает над землями королевской гавани, и поедает скот простых христиан. последние месяцы протестую против разорения, сотни крестьян добиваются встречи с вами. Их недовольство растет с каждым днем. Что Что-то такого? Он дракон, чего они ждали? Наобещать всякого, и чтобы их успокоить. Либо предложить справедливую компенсацию. Мы потеряем деньги. Но у нас и так уже минус. Нет, я не буду. Приносим извинения. Ой, как же сложно здесь всем этим управлять. Просто, просто ужас. А, я, кажется, понимаю, почему, почему Таргариены не шли дальше завоевывать Эсс или там а, другие земли. Потому что им здесь было так сложно, настолько сложно разобраться. У них не было времени вообще ни на что более. Так, привезти мне самых лучших рыцарей королевства Сер Йорик Айронвуд Последний вариант у нас остался Но почему так? Ну ладно Так Дальше мы можем отправить за Безликим Чтобы убить Кого? Так, Квентон Квахерис Копье земли Утес Кастерли Был верным и Способным слугой мне Успешно выполняя все мои поручения было бы честно вознаградить его, чтобы поощрить такую же верность и в дальнейшем. А, чем же мы его вознаградим? Нам предлагают дать ему землю в дар. В очень драконий камень, но нет, обойдется. Вообще, если вы помните, по канону Квентон Квахерис был назначен этим лордом Харенхола. Он получил во владение Харенхол. Вот. Но здесь, как видите, у нас в Фаренхолле сейчас правит Харен черный. Или нет, даже Леди Миниса. Просто Харен Черный у нас остался в живых. А, Харен черный э, остался в живых. Леди Миниса получила Харенхол. И, можно сказать, нам нечего ему дать. Мы можем ему просто дать денег. 45 монет. Кстати, чем он нам услужил так сильно? А, он полководец, и он еще наш друг. Ладно. Давайте его вознаградим. Так, титул хранителя Север назначим. Лорд Севера. Пускай будет хранителем Севера, как очевидно. Трудно не заметить, как плохо выглядит мой брат Бастарт, Верховный Лорд Орис. Мне сказали, что причина его слабости и боли — грипп. Так, сразу вызывайте врача. А, чем ты заболел, дружище? Ты заболел гриппом. И тут еще проблема в том, что у него нет наследника, и если он умрет, то тогда... Титул перейдет вот к нему Ну конечно в том случае Если до своей смерти Он успеет вернуться под наше управление Мы можем, можем Помочь ему э, Вот например присоединиться к войне Да, давайте Присоединимся к войне, потому что здесь У него какой-то лорд Стефан Из Красного Дозора э, Поднял восстание Мы поэтому ему, к нему присоединимся Итак, лорды государства Железный трон одобрили принятие закона ограниченная власть короны. Хорошо. Кстати, что нам это дает? Надо посмотреть. Васалы имеют широкие права. Ну хорошо. Хорошо. Васалы имеют широкие права. Больше ничего. А, мы, мы теперь больше не можем э -э заставлять их завершать междуусобные войны. Ну ладно, хорошо. Так, серия законов, которые принял король Эйген Железный Трон, ограничивают полномочия его вассала, Верховного Септона в стране. Один из таких законов запрещает церкви содержать святое воинство, состоящее из сынов воина и честных бедняков. Вот и правильно, и лучше будет. Потому что, знаете, в книге, например, «Пламя и кровь», эти сыны воина и честные бедняки, они доставляли массу хлопот. Теперь они нам не будут докучать. И слава богу. Что за угрозы? Что за угрозы? Кто тут самые сильные угрозы? Вот Дейл. Дейл, ты меня не беси. Ты меня вообще не беси. Ам, так. Так, подожди. Ща, подожди. <с> а, мы плетем против тебя заговор уже 159%, но скорее всего ты скоро умрешь. Ладно. Так, мы присоединяемся к войне к нашему брату Орису. Окей. Потому что здесь у него восстание. И нужно как бы его усмирить. Но с помощью драконов мы сделаем это очень быстро. Но скорее всего это будет уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите мнение о вашей, о этой серии. Пишите, задавайте вопросы. Всем до следующей серии. Всем пока.